Добрый день, дорогие друзья! Мы рады всех видеть вас на нашем очередном интервью, где мы будем знакомиться с новым спикером, который будет делиться своими знаниями, своим опытом. Надеюсь, все слышно, надеюсь, все видно. Друзья мои, давайте плюсики поставьте, как вообще идет звук и идет речь, скажем так. И сегодня я с удовольствием вам хочу представить Человека профессионал своего дела, который подарит нам аж два курса. Это очень важно. То есть два разных курса. Владимир Бурянин. Владимир, добрый день. Привет. Привет, Сергей. Отлично. Мы очень рады, что ты с нами на нашей платформе будешь делиться своими опрос, своим опытом и своими знаниями. Вот, Ну, давай тогда уж так у нас сложилось, что на интервью мы со спикером знакомимся, расспрашиваем у вас самых-самых интересных вопросов. Вот, скажем так, с тобой мы уже знакомились на Easy Life, ну а сегодня так более детально поговорим. А давай начнем вот с чего. Расскажи немножечко о себе, чем занимаешься, как пришел вообще к созданию таких курсов, ну и о своем опыте. Ну, я тогда расскажу с самого раннего вообще своего опыта. Я примерно с 13 лет занимаюсь предпринимательством разными вообще видами предпринимательства. И в 18 я осознанно уже этим начал заниматься. В 19 лет мы начали открывать брокерские компании. Один из курсов у нас посвящен финансовой грамотности. И вот с 19 лет я занимаюсь как раз инвестируем в финансовые рынки. И брокерские компании, мы тогда открывали филиалы по Иркутской области от компании «Брока». Это... По Форексу. В какой-то момент я понял, что это не совсем этичный бизнес, которым можно заниматься, потому что люди зарабатывают на том, что другие люди теряют деньги. да Должно быть честно, кто-то получает, когда кто-то теряет. С одной стороны, биржа ⁇ это сама по себе место, где перераспределяются средства от одних участников рынка к другим, но это не совсем. Этичный бизнес, когда брокер торгует только в свою пользу, то есть можно так сказать, когда деньги остаются внутри кухни. Вот. Я вышел из бизнеса и ушел в реальный сектор экономики. Это пластиковые окна, я создал компанию по пластиковым окнам, она существует до сих пор, ей занимается мой партнер, я вышел из бизнеса в 2014-2015 году. И мы создали еще службу доставки продуктов «Экономка». Вот таким вот образом был мой путь, потом я переехал в Москву, здесь основал свой инвестиционный фонд, занимался много инвестированием, занимался закрытием кредитов, От крупнейшей компании «Фиминда Force. было представительство у меня в Москве, потом понял, что это тоже мне не совсем мое, и вот по факту занимаюсь инвестированием до сих пор. То есть у тебя такой довольно-таки большой и самое главное разнообразный опыт, и это самое ценное. Да, и причем самое, наверное, ценное даже не то, что, не только то, что я бы сказал, он разнообразный. Самое ценное, что были кровавые ошибки. Вот что самое ценное, когда я оставался вообще без ничего и каждый раз с нуля поднимался. Ну, я просто такой упертый сам по себе человек. Второй курс – это не по финансовой грамотности, это по реализации желаний и мечты. Не у всех есть такое упорство, как у меня. Ну, просто лбом прошибать стены. И э, я понял, что не надо лбом прошибать стены, когда правильно поставлены цели или расписаны правильные желания. Все само отдается, как Анатолий говорит: свои люди приходят вовремя, все приходит абсолютно вовремя. Двери распахивать. Хорошо. Ну, с опытом понятно, ошибки делают нас сильнее, это факт. На самом деле опыт-то продается, когда есть ошибки. То есть ты хорошему продаешь, скажем так, ты совершил ошибку, потерял миллион. и думаешь, блин, вот так делать не надо, иначе потеряете миллион. Да. И потом да. просто говоришь, друзья мои, так-так, я потерял миллион и готов вам а, продать этот опыт, эту ошибочку всего лишь за 30 тысяч. Вот ваше пришло тысячу человек, вот мои мой миллион вернулся. Дело. Верно. И еще есть такой момент, что ошибка, она не просто стоит. Когда ты психологически пережил это, тебе не страшно опуститься в это снова, а когда ты не боишься этого, ты делаешь шаги в два раза быстрее. Да. Это тоже да. важный очень момент психологически, чисто, который я осознал, когда потерял первый миллион. Я тут с тобой вот прям полностью соглашусь. Хорошо. Володь, давай тогда сейчас с тобой, скажем так, с твоим опытом познакомились. Давай теперь перейдем к курсам. Как вообще пришел к тому, что именно надо курсы создать? Как они, ну, примерно, скажем так, были сформированы? Почему именно эти курсы? Что в них входит? И какая такая, знаешь, ну, программа курсов? То есть что зритель получит? Угу. Ну, давай начнем с того, что... Зачем я вообще в Москву прилетел в 2015 году? У меня вроде как все было, даже не вроде как, а все было на самом деле. И все было замечательно. Мне все мои близкие друзья, у меня был контракт на 5 лет еще, и все мои близкие друзья говорили, что я совершаю огромную глупость, потому что я практически менял все ну, на ничего. Там, конечно, немножко другие доходы, но те доходы для регионов, это ну, для Москвы очень существенные доходы. Вернее, наоборот, в Москве было бы побольше. И я прилетел в Москву только потому, что я не реализовывал свою мечту в том городе, в котором я был. Я бы никогда не сделал тот рывок, то, что я делаю сейчас. И одна из своих глубинных желаний — это стать очень хорошим спикером. Я это уже сделал это выступать на различных конференциях, в том числе и по маркетингу. На маркетинг я еще не зашел, но скоро думаю, что зайду, потому что у меня тоже в этом есть компетенция. По инвестированию на площадке, зайти, на финансовые площадки, и зайти, самое важное, помогать людям реализовывать свои желания. Потому что очень много людей, которые ну, воют, я знаю, что тяжело есть желание, но нет возможности их реализовать, либо они просто их не видят. Хотя все возможности, на самом деле, под ногами у нас вот прям перед носом лежат. У нас ничего не зависло? Сергей немножечко подвис. Да, а... все остальные Слышите. нормально, все? А, вообще И... а вас <связь> отлично слышно замечательно. Что что я, я это, я... Я знаю, да. Вот это что касается а, того, зачем я приехал в Москву. Это реализация своей мечты. И здесь я пока реализовывал, Нужно на что-то жить и зарабатывать. Я создал инвестиционный фонд, собрал команду. У меня партнеры очень хорошие, замечательные просто. И мы создали команду, создали свой инвестиционный фонд, начали инвестировать в криптовалюту, начали инвестировать в аукционы по банкротству, то есть ну, много куда создали таблицы распределения средств. И это тот курс, которым я могу поделиться, потому что у меня есть в этом компетенция. Если же говорить о том курсе по реализации желаний и мечты, это мой курс, так скажем, «Мечты», то uh, to... сейчас я это введу вебинары, и uh, вот на EasyBiz мы зашли, знакомимся. Привет всем еще раз. Uh, и скоро я буду ну, собирать зал, то есть uh, это уже будет офлайн uh, программа тоже достаточно интересная, с uh, непосредственно uh, работой тет у тебя, в принципе, и сейчас есть какой-то определенный личный коучинг, потому что ко мне люди обращаются и по формированию портфеля, и по инвестициям, в общем, и по реализации желаний. Вот. Меня слышно? Да, просто Сергей подвисает периодически. Я просто Сергея вообще не вижу, если… Ну, вот. Поэтому вот так вот я пришел к своим курсам. И если говорить о финансовой грамотности, то о самой программе вебинара, о том, для кого вообще этот курс, кому он может подойти. Если люди, если вы хотите научиться создавать свой инвестиционный капитал, хотите создать свой пассивный доход, который и заниматься, чтобы, ну, чтобы в дальнейшем заниматься любимым делом, для этого нужно научиться эффективно распределять свои ну, управлять своими средствами управлять своими доходами расходами контролировать их и конечно же приумножать те деньги которые у вас накапливаются чтобы их не потерять может самое главное правило инвестирования это не потерять деньги приумножить вы всегда успеете главное их не потерять я прошу прощения у меня тут интернет выключился пришлось в все, я как бы все, все вернулся, там просто что-то прям вырубилось. То есть у тебя, получается, два курса перекликаются, потому что достижение целей без грамотного инвестирования, ну, просто, мне кажется, невозможно. Абсолютно верно. И при этом грамотное инвестирование без постановки правильных целей абсолютно невозможно, потому что, что невозможно инвестировать без постановки финансовой цели. Финансовая цель базируется на каких-то уже глубинных желаниях и целях. Ну, потому что, скажем так, одно без другого. Не... Ты э, начинаешь инвестировать, чтобы понимать, сколько хочешь получить. И на что тебе это нужно. Конечно, конечно. проблема заключается в том, что люди, ну, как думают, сколько ты хочешь? Миллион. Чего? Куда? Зачем? Для чего? Потому что многие даже не понимают, зачем он им нужен. Да, и по есть... факту именно поэтому миллион и не приходит в их жизнь. Потому что не знают, ну, зачем его потратить. Мы часто знаем, чего мы не хотим но да. мало знаем вообще чего мы хотим и важно что фокус нашего внимания устремляется именно туда чего мы не хотим потому что мы каждый день об этом говорим совершенно верно совершенно мы с тобой, наверное хорошо. об этом к счастью к нашему не говорим об этом мы больше знаем чего мы хотим так хорошо давай теперь вот эти два курса мы их немножечко разделим и так получается достижение цели что будет в этот курс входить? Как он будет выглядеть? Какая будет, вот, скажем так, основная постановка или какой будет сюжет, структура курса? Что люди узнают? А, вообще, с чего все начинается? Очень важно понимать, фундамент успеха скрыт в нас самих. Прежде чем поставить грамотно цель, нам нужно разобраться в себе, определить свои сильные стороны, слабые стороны сделать несколько упражнений на то, чтобы то есть, собрать обратную связь других людей, что они в нас сильно видят, свой вот такую изюминку, что ли, найти, понять, что мы вообще умеем и что мы хотим, что нам нравится. То есть определить самих себя, оцифровать, так можно сказать. Вот дальше мы уже познакомимся с мечтой. Есть, мы пропишем желания, мы пропишем цели, мы пропишем их на 5, на 10 лет, на год, на месяц, на три месяца. То есть все абсолютно простая во всех сферах жизни, начиная с семьи да и заканчивая финансами. Вот, или там с личного начиная и заканчивая финансами. То есть, то есть ключевой а... момент именно будет постановка таких финансовых целей? Нет, финансовых целей эта постановка, она будет ключевой. В другом курсе ключевой момент. А в этом курсе он будет, финансовые цели, потому что без них никуда мы не можем, в принципе, без денег реализовать. Они как средства для реализации наших желаний. И нам нужно понимать, как этими средствами пользоваться ну и, соответственно, ставить финансовые цели. Это тоже в курсе по реализации мечты и желаний. Это тоже будет. Только он чем отличается от второго курса по Потому что мы там разговариваем не только о постановке цели, мы там ее в меньшей степени затрагиваем, но и по больше по тому, как правильно инвестировать и приумножать средства. Mm -hmm. То есть это второй да. шаг, я бы сказал, после того, как мы определили свои цели. Да, хорошо. То есть получается, курс состоит из того, правильная постановка целей. И потом мы эти цели начинаем, скажем так, изучать инструменты для их достижения. Это ты про какой сейчас курс? Про первый говоришь? Про, про первый, да. То есть мы сейчас давай первый разберем уже про цели. К инвестированию отдельно сейчас перейдем. Про инвестирование нет. Мы дальше, мы когда осознали, оцифровали себя, осознали свои слабые, сильные стороны, поняли то, что в нас вдохновляет обязательно да, найти, что нам нравится. Потом мы познакомились с нашей мечтой. Дальше у нас на следующий этап — это точки роста. То есть нам нужно найти то, на что мы можем опереться, чтобы заработать, зарабатывать больше, чтобы получать те необходимые средства, которые помогут нам в реализации наших желаний. Не всегда это могут быть деньги. Это могут угу. быть люди, в, ну, в данном курсе это могут быть люди, это могут быть различные площадки. Вообще здесь деньги, не факт, что нам для реализации наших желаний нужны будут деньги. Да, не факт, да, согласен здесь. Вот. И нам нужно понять точки роста, на что мы можем опираться в первую очередь, да, и за что мы можем цепляться, чтобы прийти к реализации своих желаний и реализовать. И следующий модуль – это работа с мышлением. Мы научимся понимать, как определять риски, чисто жизненные риски, что может препятствовать нашим, реализации наших желаний. Определим страхи, которые нам будут встречаться на наших детей, да, или могут они уже на самом деле есть и научимся их убирать следующий модуль это создание позитивного окружения это очень важный модуль потому что когда мы определили себя когда мы определили нашу цель определили точки роста и поработали с мышлением мы уже чисты мы можем двигаться мы можем просто там сшибать и при этом все все двери нам открываются у нас еще один остался момент очень важный это наши друзья, близкие, родственники, потому что, как правило, они на наших ногах как гири висят. Да, да, да. Наше болото, так называемое. Как? Как? Наше болото. Да, да, да, наше болото, которое там, не гони волну, Да, да, да. И мы тут надо... Не, не нужно рвать с ними отношения. Не нужно говорить, что они плохие и все. До свидания, я с вами больше никогда не общаюсь. И вообще забудьте про меня, я про вас забыл. А, такого не надо делать. А, нужно с ними найти правильное общение. А, нужно так а, повернуть ну, в свою сторону ситуацию, чтобы они даже при своем мышлении помогали нам реализовывать свои мечты. И зажигались от того, что мы реализовываем свои мечты. И говорили потом, о, а как мне вот это сделать? А ты можешь мне помочь? Потому что первый закон кармы гласит, что э, дай сначала другим то, чего ты хочешь получить от жизни. И здесь, когда мы определили то, чего мы хотим получить, мы можем помогать уже другим. Это важно. Вот тут, тут честно могу сказать, я и согласен, но и прям не согласен. Потому что некоторые люди, ну, с ними совершенно не совпадают интересы. И ты, когда ему начинаешь помогать, ну, хотя да, чтобы подняться по ступенечкам, невозможно запрыгнуть сразу на девятый этаж. Ты будешь по одной ступенечке двигаться. Да, соглашусь. Тут Хорошо. я с тобой согласен. Знаешь, может быть, я чуть-чуть не договорил. Есть такой очень важный момент, что я считаю, что доброта это справедливость, а справедливость это когда ты можешь одного человека погладить по голове, а другого палкой побить. Есть, да, ему будет это полезно, они те все скажут. Это спасибо. очень полезно. Да, и все скажут спасибо. И он в итоге может сказать спасибо. Не факт, что он скажет, но в итоге может сказать, если дойдет до понимания, до сознания. Вот. И важно понимать, что нам не нужно со всеми прям ну, общаться. Есть люди, которые будут тянуть вниз, от них не избав... Ну, не то, что от них надо избавляться, но их в голове не переделаешь. И если uh. этот человек видно, что он тянет вниз, ему справедливо надо сказать, друг, ну ты понимаешь, что ты меня тянешь вниз, пожалуйста, это будет честно. И если ты хочешь со мной нормально общаться, нормально общаться, не хочешь, до свидания. Это будет честно? <vidia> да, это будет честно. Я тоже за то, чтобы всегда было все честно, прозрачно и вот, открыто. Тогда Конечно. бизнес будет хорошим. Поэтому работа с окружением – это вот завершающий этап. Там еще есть маленький этапчик, что мы, когда поработали с окружением, все вот эти предыдущие шаги сделали, мы все подытоживаем. То есть вот прям в итог сводим и пересматриваем, правильно ли мы все сделали. И когда мы провели диагностику, провели правильность постановки целей всего и окружения, мы понимаем, что вот теперь нас вообще ничего не может останавливать, и мы будем двигаться в разы быстрее, еще быстрее. Да, хорошо. Первый курс интересный. Давай теперь про инвестирование. Что Давай. будет там, что будет в этот курс входить, из чего он будет состоять, и что, скажем так, какая, какой конечный результат получат вот зрители твоего курса второго? А, важно понимать вообще, почему люди не инвестируют. Ну, часто. Чаще, mm -hmm. так, я бы сказал. Потому что а, есть два останавливающих момента. Первое, они думают, что это очень сложно. И второе, а, не имеют терпения. Потому что они думают, что ну, это реально долго это неинтересно и так далее. То есть э, терпение и сложность останавливают людей. Но фактически, э, если определить и взять вот эти ну, два понятия и определить их ну, дефиниции, то можно понять, как их убрать. А убрать их можно с помощью, опять же, целей. Когда вы знаете, хорошее зачем решит любое как. То есть, когда вы знаете, зачем, когда вы знаете свои, опять же, цели, вы можете поставить финансовые цели, и вот для вас уже нету сложности никакой, и для вас, для вас это игра. И в разрезе там… Да-да-да, вот тут я прям полностью соглашаюсь. Я прям… Да, когда эта игра превращается… Да, и для людей становится это игрой, и в игру играть уже интересно, и тут не важно на самом деле, год это или пять лет для инвестирования, я считаю, что вот у меня инвестиционная цель, она ну, намного больше, потому что у меня финансовое планирование, ну, другое немножко видение, у каждого оно свое, кому-то пассивный доход, допустим, 150-200 тысяч, это счастье, и он может путешествовать там раз в полгода, и все очень хорошо, и он живет. А для кого-то миллион – это вообще копейки. И он на эти деньги не может жить, потому что он только в ресторан ходит на миллион. Да, есть такие. Есть такие люди. И для каждого финансовые цели, они свои. Вот У меня немножко раз ну большой промежуток времени, 10 лет для финансовой цели, это нормально, но для кого-то и 5 подойдет, для кого-то и 2 года, для кого-то и год подойдет, в зависимости от того, сколько человек зарабатывает и сколько он готов времени на это тратить, и чего он хочет, конечно же. вот и В итоге результат, который получит человек от прохождения курса по инвестированию, он научится, вот, а тут нельзя как бы все разделить на один глобальный результат. Тут все надо также поделить по урокам. Понятно, что он осознает основы инвестирования и поймет, зачем ему инвестировать. Вот зачем, для чего это нужно, осознает эту простоту и пойдет, ну, научится двигаться дальше. Создаст свой инвестиционный капитал, свой первый инвестиционный капитал, который позволит ему приумножать в дальнейшем средства. Дальше, то есть, это, конечно же, финансовое планирование, это определение тех же самых точек опоры, это определение точек роста, это определение финансовой цели, определение, ну, постановка уже финансового плана, его прописания. Дальше уже инвестор, уже инвестор. у него есть инвестиционный капитал, он поставил свою цель, он поставил, расписал финансовый план, Ему тоже нужно научиться работать с мышлением, потому что психология – это 90% успеха в абсолютно в любом деле. Вот, быть, да. вот какое бы дело ни взяли, даже плотник, если он терпения не имеет, там, неважно что. То есть, mm -hmm. если психологически не уравновешен, он, он будет мимо гвоздя себе по пальцу бить и психовать от этого, и в итоге сломает свое изделие. Да. А в инвестированиях в психология, сильная психология – это вообще основа всего. Это основа всего. Почему биржевые рынки, допустим, там чистая психология играет, потому что об этом мы тоже будем разговаривать, чуть попозже расскажу, потому что вы результат мгновенный получаете. Как только вы вошли на биржу, открыли позицию, у вас сразу же плюс 100-200 долларов или минус 100-200, и вас вот так вот мотыляет, как ну, нельзя профессию трейдера или вообще инвестора даже сравнивать с профессией летчика-испытателя. Вот по психологическим нагрузкам. Поэтому мышление это следующий этап, и здесь мы разберем, что такое психология, как она влияет, как формируются убеждения, стратегии мелких побед, то есть или искусство маленьких шагов еще, как говорится, есть такая молитва у Игзуперида, научи меня искусству маленьких шагов. Это очень важно, когда мы умеем двигаться вперед, выполняем по чуть-чуть. И получая победы за это важно. Да, потому что лучше 10 побед небольших при движении, чем такое, знаешь, непонятно какое, сумбурное и случайное. Вот я так не люблю. Да. Лучше чуть долго, но основательно создавая я... что-то мощное. Потом это перерастет в одну большую победу. Да, да. Вот, а, с убеждениями проработали, со страхами поработаем. И четвертый блок – это поиски и отбор инвестиционных предложений. Здесь мы э, затронем те сферы, в которые, в принципе, можно инвестировать. То есть это и разберем способы приумножения капитала, и разберем, как инвестировать больше в собственный бизнес, куда еще можно инвестировать, это, там, чужой готовый бизнес, как его э, покупать, не покупать, стоит ли в опционы по банкротству, в недвижимость, стартапы, фондовый там, рынок, форекс криптовалюты, токены, в общем, в искусство, в хайпы, все разберем. Ну, э, мы здесь разберем это только кратко, потому что важно. Вот э, Уоррен Баффет – это самый богатый в мире инвестор и mm -hmm. один из самых богатых людей в мире. Его успех только в том, что он инвестирует туда, куда он понимает. Да, он об этом много раз говорил. Да, да inside, вот вот этот вот. Тут всем рекомендую сейчас запомнить: инвестируйте туда или в то, что вы понимаете. Не инвести... Где вы специалист? Где да. вы специалист, да. и понимаете, скажем так, внутреннюю кухню. Да, а, конечно, это, ну я бы сказал, 50 процентов, 60-70% инвестировать именно сюда. Остальные 30 уже можно распределять в другие какие-то инвестиционные проекты или инструменты это в криптовалюты или куда-то еще, либо там в готовый бизнес в чужой, выкупать долю, в недвижимость и так далее. То есть в то, что вы уже ну, не разбираетесь, и мы посмотрим чек-лист по отбору инвестиционных предложений, и вообще люди, в принципе, его получат. Он достаточно простой, когда его ну, для понимания, но. Когда его нет, кажется, что инвестировать сложно. Да, да. И, конечно же, мы найдем инвестиционные предложения. Вот. Ну, или какие-то проекты, или что-то еще. Это будет домашним заданием в этом конкретно блоке. Там, в принципе, в каждом блоке есть, в каждом уроке домашние задания. Следующий урок. Мы научимся анализировать и распределять инвестиционные средства в различные проекты. Даже если мы ни в чем не разбираемся, в принципе, вот, ну, бывает такое, что я не разбираюсь вообще ни в чем, но хочу инвестировать. Как? Существуют инвестиционные таблицы, через которые мы можем диверсифицировать свои средства, чтобы правильно распределять капитал, чтобы у нас риски не были завышены. Мы поймем, что такое профит-фактор или соотношение риска к прибыли, и научимся находить проекты, в которых мы будем с минимальной вероятностью терять и с максимальной зарабатывать. Или даже если мы будем с максимальной вероятностью терять, то наш риск прибыли будет отбивать нам эти убытки. Слушай, ну вот второй курс, он прям у тебя очень такой фундаментальный. То есть прям. Но они, да, действительно, они один из другого. Потому что инвестировать по глупости, многие же как в инвестиции идут, а, за деньгами. О, я пошел за да, деньгами. Да, да. Соответственно, он идет за деньгами, не понимая, сколько ему нужно, начинает терять голову, психология неуравновешенная, а есть такая, ну, не то, что теория. Ну, не знаю, как это сказать, теория не теория, но ну, как бы я так считаю. Деньги не могут большая сумма на слабую личность лечь. Они ее раздавят. Конечно. И, соответственно, деньги убьют человека неподготовленного. Поэтому ко многим деньги просто не приходят. Верно. Деньги не приходят именно поэтому и поэтому мы разбираем очень много во всех курсах. Мы разбираем психологию очень. Это важный момент, важный. Ты прав, Сереж. А еще. Что еще? -то? Что еще? <с> Следующий. <с> Я тебе могу так сказать: в чате здесь все говорят уже: э, ну, во-первых, что вот прочитаю тебе, да, как комплимент. Спокойный, уравновешенный, вызывает доверие, буду учиться с удовольствием. Спасибо. Спасибо, друзья. <с> <с> еще тоже хороший: курс по инвестициям сильный. Пойду мужу расскажу. <с> Правильно. Это очень важно. Да, уважаемые женщины, а, запомните... а, а по целям я пройду курс, а мужу да, расскажу по инвестициям. Да, Тут да. можно разделять в семье так да, женщины, запомните: именно вы делаете мужчин сильными. Мужчина сам по себе инструмент, и в грамотных руках а, мудрой женщины. Этот инструмент может добиться всего чего угодно, а вам главное держаться рядышком с ним. Поэтому ну, правильно... согласен Сергеем. Абсолютно точечку сто процентов опыт же мы, ж, мы ж жопытные, да <сínt> <сínt> <сínt> <сínt> поэтому здесь что опыт опытом так ну что здесь еще друзья мои есть ли у вас какие-то вопросы потому что ну действительно владимир прямо рассказал сегодня очень интересные темы а очень интересные темы, и давайте ждем вопросов. Давайте ждем вопросов. Пока вопросы идут, я еще об одном блоке э, расскажу, который Давай, хорошо рассматривать. Это э, последний блок э, – инвестирование в криптовалюту. То есть э, Сейчас я изначально хотел сделать только, ну, вообще, в принципе, финансовые рынки, но потом понял, что в итоге в ближайшие, так скажем, 10 лет все перейдет, все финансовые рынки перейдут в криптовалюту. Я не буду углубляться почему, то есть, ну, или в токены, да, uh -huh. а, но это факт. Это, я бы сказал, технология будущего, и здесь огромное количество стартапов, это венчурный рынок на текущий момент, однако уже высокотехнологичные компании и различного рода IT-компании, даже, и, и даже э, бизнес из реального сектора экономики переходит, э, выстраивает свои отношения со своими инвесторами или вкладчиками э, на основе, Токенов, то есть токенизации и переходит в этот сектор в рынок выстраивает свои технологии на блокчейн так можно сказать uh -huh. поэтому инвестировать сюда очень интересно. И это тот же финансовый рынок, и это те же биржи. И поэтому разделять их смысла нет никакого. Потому что если вы научились инвестировать в криптовалюты, вы точно так же научитесь, ну, сможете, вернее, инвестировать и в фондовый рынок. Я не говорю здесь про Форекс. Форекс мы будем разбирать отдельно. Потому что его важно отделять. Ну да, потому что он совершенно другой. Это совершенно другой рынок. Международный валютный рынок – это другой рынок. Хотя он и тоже финансовый рынок, но это другой рынок. И хотя это тоже биржевой рынок, там все те же правила, все те же условия, но он другой. Три раза аж сказал. Да. Ну, Они правда отличаются, потому что многие, например, вот кто из Форекса приходит в криптовалюту, они думают, о, да мы там уже там 20 лет они приходят и здесь терпят большие неудачи, потому что они вообще разные. Они разные абсолютно. И э, понимание фондового рынка, вот фондовый рынок с э, рынком криптовалюты, они фактически ходят на одной волне. Тут, ну, тут есть свои сравнения, есть четкие параллели, есть то, что вообще идентично. Просто нужно понимать, опять же, психологию, откуда все это берется и откуда растет. Поэтому, на... когда я буду рассказывать про криптовалюты, я буду рассказывать и про биржи, и про технический анализ, про фундаментальный анализ, и когда я буду рассказывать, в принципе, про биржи, мы начнем историю с 1612 года с основания самой первой антверпенской биржи. Поэтому важно понимать этимологию вообще и слов, и дефиницию, и историю того, откуда это все берется, и почему это развивалось. Ну да, потому что, понять историю, ты поймешь, почему так работает. Вот, Володь, подтверди мою, скажем так, теорию. Я как считаю, вот Многие люди почему не идут в инвестирование? Потому что очень много сложных заумных слов. Да. И, то есть, вроде как бы это создается такое мнение, что человек, когда начинает слышать эти слова, он думает, ой, как там все трудно. Мне кажется, что определенная такая, ну, я не знаю, прям, стратегия, что некоторые процессы специально завуалируют сложными словами, чтобы не каждый балбес туда лез. А все принципы, все действия очень простые. И если убрать вот эту вот призму, вот эту вот, скажем так, шоры сложных слов, любой человек может в этом разобраться. Я прав? Абсолютно так и есть. Абсолютно так и есть. Дело в том, что нам показывают две вещи. Вот, ну, вообще надо понимать, опять же, почему нам это показывают. Потому что никому не выгодны лидеры. Если все будут лидерами, тогда и те, кто отжимает людей, отжимает с них все соки, им тоже придется стать лидерами. Они не лидеры, они просто умеют э, управлять деньгами, и все. Ну да. Когда да. они умеют управлять деньгами, вот этими законами простыми, то получается такая ситуация, что другие люди, лидеры на них работают. И, а если они откроют эти карты, то лидеры будут работать на себя. Понимаете? Чтобы, да. но каждый из вас, каждый из нас может понимать эти законы и может становиться лидером. Сейчас благодаря интернету, благодаря вот всему, что происходит, это абсолютно прозрачно и абсолютно естественно. Поэтому а, то, что нам вот ты говоришь, что нам показывают, мы разобрались, почему сейчас вот что нам показывают. Первая сторона, что это очень сложно. Ты прав абсолютно вообще, что это очень сложно. И вторая сторона. Это то, что э, это не только сложно, но еще и в принципе невозможно, я бы сказал. То есть от, нас от сложного к невозможному ведут. И когда мы понимаем простоту, простоту этих действий, то для нас ну, вообще ничего невозможного нет. Все становится очень просто. И правильно ты говоришь, Сергей, что все абсолютно просто. Хорошо. Значит, смотри, Володь, такой вопрос. Интуиция помогает вообще в деле? И... Ну, как сказать? Не, ну она помогает. Есть интуитивные трейдеры, но не надо так делать. Не надо интуитивно торговать или инвестировать интуитивно. Есть математика. Зачем вам интуиция? Интуиция работает, ее, безусловно, нужно использовать, ее нужно прислушиваться, но когда она у вас работает, как часы. Ну вот я очень интуитивный, я знаю, с какими мне людьми общаться, с какими мне сложно общаться и не нужно общаться. Угу. А, и вот это я могу, уже очень тоже кровавый опыт, когда ко мне приходит человек, допустим, устраиваться на работу или что-то, или ну, в партнерство в какой-то, я понимаю, что я с ним не хочу, я очень много обжигался на этом, и я понимаю, что вот если мне интуиция говорит, что с этим человеком не надо кашу варить, все, я не варю кашу с этим человеком. Если же вам интуиция говорит, в какой проект инвестировать, то здесь очень сложно отличить вашу интуицию или под подложенное чувство жадности. Подложенное чувство жадности. Потому что выглядит вот как, как интуиция, прям точно, особенно, когда там 100 процентов в год. И, да, говорят, что... но, но самое главное, мозг отключается. Да, мозг отключается, и одна остается, одна интуиция. Так, хорошо, ну, Володь, вопросов нету. Я считаю, что мы прям два курса с тобой очень хорошо сегодня разобрали. Если Тут... вопрос сейчас, тогда... Вот, сколько будет длиться обучение? Обучение будет длиться 6 блоков, 6 уроков, я бы сказал, от 40 минут до 2,5 часов. Я потом все это нарежу на маленькие уроки, чтобы вам было проще и легче, и каждому дам свое название, чтобы было еще проще. Вот. Ну, в принципе, сколько это? По факту, первое занятие – это два месяца, это по целям. Второе занятие – ну, почти что тоже два месяца. Потому что мне важно будет собирать обратную связь и видеть ваши результаты. Поэтому с доведением до определенного результата мы будем два месяца все это делать. Хорошо. Так, а на каком пакете это все будет доступно? Это будет доступно все на всех пакетах. Угу, хорошо, так, прекрасно. Все в принципе. То есть это доступно для всех, все хорошо. И когда начнется курс? Курс начнется в конце следующей недели. Это начнется по инвестированию курс. По реализации желаний и целей начнется где-то через две недели. Mm -hmm. То есть на следующей неделе mm -hmm. по инвестированию, через две недели а, по реализации желаний. Mm -hmm. Mm -hmm. Прекрасно. Ну что ж, тогда мы ждем с нетерпением все твои курсы. Вот прям ждем с нетерпением. А, все довольны, все прям, вот, прям четко, по делу, все классно. Спасибо, что сегодня пришел, поделился информацией. Увидимся, получается, на занятиях, на мероприятиях. Увидимся. Спасибо вам, друзья, что пришли. Спасибо тебе, Сергей. Большое, огромное. Все. Ну что ж, всем, друзья мои, всего хорошего, хорошего, продуктивного вечера. Учитесь, применяйте, самое главное, все эти знания. И не забывайте ставьте лайки под каждым видео, потому что лайки двигают нас вперед. И лайки ⁇ это ваше спасибо за то, какую информацию мы с вами делимся. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.